Небольшой дисклеймер перед началом, как бы все трюки выполнены иск... искренне таким дебилом, поэтому я не советую их повторять, и если вы захотите это сделать, то лучше застрахуйте свою приставку или компьютер. Все, всем приятного просмотра. Ну а перед тем, как вы увидите, почему машина вот стала такой, вы увидите, ну, то есть вы сейчас увидите зарисовку, как нужно ездить правильно в Just Cause 4. Теперь я покажу случай, когда ты никому не лез и на тебя начали наезжать, и ты немножечко не сдержался. Это тоже жизненно. Так, работаемся. Кого? Who's there one? Ну, как говорится, вот так вот. Э, это была первая часть. Вторую я тупо всяких прикольных моментов не нашел. Ну, меня долго теребить не придется. Я скоро, как выложу примерно дня через два выложу вторую часть, потому что я, ну реально, ну, не нашел. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписываемся. На все ссылки указаны в описании. Все такое. И э, ждите через два дня 1 видос. я не знаю, когда вы уже в этот, э, но смешных моментов у меня не так много получилось, там минут на 5, может быть от силы 6, поэтому так. Э, что я могу сказать об игре? Нормальная игра, я ее уже прошел и прохожу сейчас э, в PlayStation на другом аккаунте, чтобы тупо, там просто у меня уже все захвачено, все поселение, а тут ну хоть какой-то экшен могу словить. Ну и как-то так, поэтому это все, что могу сказать. Все. Всем до встречи, всем пока. здесь был мат.